Всем привет! На связи компания ATAS. В этом видео мы рассмотрим подключение онлайн-котировок DXFeed в ATAS. Компания DXFeed позволяет приобрести онлайн-котировки для бирж CME, CBOT, Nimex, Comex, Eurex, Nasdaq. Чтобы попасть на страницу заказа, переходите по ссылке в описании к этому видео или в базе знаний. После входа на страницу у вас по умолчанию будет выбран статус «Непрофессионал». Этим статусом вы подтверждаете, что являетесь обычным физлицом. Далее выбираете биржи. Например, можете приобрести все инструменты CME Групп или какие-то биржи по отдельности. Рядом с биржами есть кнопка деталей, где вы можете просмотреть список инструментов этой биржи. Соглашайтесь с правилами и нажимаете далее. Теперь авторизируйтесь или зарегистрируйтесь, если еще этого не сделали. После авторизации вы попадаете на страницу с персональной информацией. Заполните свое имя, адрес и телефон. Снова соглашаетесь с правилами и переходите к оплате. После успешной оплаты переходим в главное окно АТАС. От открываем подключение. Нажимаем добавить и находим в списке DXFeed. Вводим логин и пароль, который вы получили после оплаты. Сервер остается неизменным. Нажимаем ОК и кнопку подключить. Готово. Теперь для выбранных инструментов у вас будут идти онлайн-котировки. Спасибо, что досмотрели до конца. Если видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь и до встречи в следующих видео.